Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. А, мы решили записать обзор на еще одну карту, на еще один э, Д, ДФ комп Да? DFcomp же. Нет, какой Dcomp. Это... Да, Warcap, что-то я вообще забыл. <laughs> мы решили записать обзор на варкап RDF комп 13. Это warcap номер. Э, сейчас. Сейчас я вспомню какой это номер. А, 378. А, да, это варкап номер. 300, сейчас я вам покажу Браузер, вот, короче, это варкап номер 378 Проходил он с 23.07.22 по 30.07.22 В августе, короче, на нем куча оружия Тыры-пыры, сейчас будем на него вроде как показывать что это вообще такое Ну, уж и много, ну да, но куча да. В общем, с вами, так, Enter и... И Москаль, да. Да, да, сколько, да. Как обычно, да. Да, надо было. Типа, один случайный, два совпадения. Ждем да. третьего обзора, получается. Так, в общем, я эту карту, к сожалению, почти не играл. Я буквально побегал ее совсем чуть-чуть. Ничего, мало про нее могу сказать. Но вот, вот тот, кто здесь рядом со мной бегает, он сможет... Бег, уже не бегает, уже, не бегает, уже да, смотрит, да, да. сможет потом показать, как правильно проходить а, Мы начинаем карту Ну, я, наверное, ее сначала покажу Здесь мы появляемся на старте В таком большом, вроде бы, месте Нам дают одну плазминку И нам дают гранату а, И еще патрон есть а, Перед нами триггер, который, который нам стартует таймер И его можно несколько раз зацеплять То есть, на, ну, в старых, так как карта очень старая Ее можно было триггеры там не делали свайт минус один поэтому вот такая штука вот Он и мы поэтому забей а, мы здесь что видим здесь такой крестик никуда не залезть наверху вроде как телепорта нам наверное туда нужно залезать стрелять крестик А, а, а... а... а, а, а... ничего не происходит так ладно а я попробую с гранатой туда залезть эх я помог А, почти. Ну давай с плазмой 2 забедривается-то. А, Звезда на плазминку вначале. О, да. о, подлетел. Ну, судя по всему, плазминка дана как раз для этого. Но если посмотреть вот сюда вниз, то мы видим. Сейчас я покажу получше. Это а здесь плохо видно. Вот, вот здесь, вот внизу, у меня написано: Дистанция Z 384. То есть, э, дистанция до пола 384 юнита, а высота максимального роки-джампа 392, если не ошибаюсь. То есть, э, 391. туда... 391. Один, там, с половиной или 75, по-моему, чисто того. А, ровно, да это не важно, но у тебя плюс заступ еще, поэтому плюс... Да-да-да, плюс считай... заступ. А, то есть, туда можно залезть с одной гранатой, но плазминка дана, вроде как, чтобы... Ты ее просрал, Оп-оп-оп, да. да, можно запрыгнуть. Так Лука. мы, М? да, круто. Здесь э, сзади во внутри телепорта находится триггер, который нас портует дальше. Мы выходим из, телеп... из э, телепорта, прыгаем. Здесь такая рампочка, которая нас кидает немножко вперед, Без слика, без всего. А еще один любая триггер по стороне. Которая... Не, не, не любая это еще. Есть рампа, которая не кидает. Ну ладно. А. Она может назад кидать или не знаю, тормозить. Или вверх ну, кидать. Понятно, хорошо, ладно. Так, а, здесь нам дали три бафаги 3 BFG, и мы здесь Уверен, видим. Что 3. Ты просто два раза зацепил. А, надо было с этим. Давай я сейчас туда залечу, чтобы 20 ездить. раз не делать. Вот, сохранюсь. Вот, мы выпрыгиваем, сюда прыгаем, прыгаем. И нам дали. Подожди, у меня автосвеч ЦГ, AutoSwitch. AutoSwitch 1. У меня просто авточ выключен. А, я Допустим Две, да, дали две БФГ. А, то, что здесь у меня неуязвимость, это ладно. Не смотрите, это я ее сам себе дал. Не смотрите, а, <салкивать> <просто. салкивает> а, а всё, нормально, Короче, начало. нам дали БФГ, и нам нужно здесь, видимо, с БФГ как-то пролетать, подбирая вот эти вот БФУ, которые здесь висит. А висит здесь сразу по 15 штук, почти вроде бы. Я да, не, ровно не разбирал патрон каждый. Да, то есть технически Если набирать, ее будет нормально Единственное, то что нужно учитывать, то что хп здесь не дают нигде И каждая бафогинка отнимает Там тире, до 50 хп Поэтому Хп здесь очень нужная штука Так, дальше Если здесь прыгнуть в воду Я тут заметил, что есть такая штука, как Невидимость Зачем она здесь дана, я не знаю Дается по 30 штук Посмотрим, может, надо для чего-то <эпрывы> Так, дальше у нас триггер, который Нас портует вниз В следующую комнату Здесь, здесь, кстати, интересно, наверх можно? Бухман, ни разу не смотрел Назад в этом месте М -м -м. <прыв istemmiral> И, -и, -и все Здесь ничего нету Интересные такие Я подумал, что может туда можно с поверху пройти Но туда не залезть, к сожалению Вот э -э -э Ну, значит, мы здесь падаем из телепорта Ползем-ползем э -э Видим неуязвимость, хейст и плазму 200 плазмы, куча хисты И, наверное, нам нужно... Если мы пойдем, У нас выпоротанет назад так, значит, нам, наверное, как-то так вот надо проходить. У меня очень громкие, наверное, звуки. А, помню, вот, вот ровный, сделал. ты с нее свалился. А, я хотел по-хоум, home... да, вот мой бибокс, чтобы было понятно, как здесь это работает. То есть нам нужно куда-то вот сюда вот стрелять. Поднимаемся и... Оп. Оп, подожди, этот триггер, это у нас... Ага, это, скорее всего, чекпоинт сверху здесь. Вот, а, а ни... чекпоинт? Да, чуть, чуть ниже, триггер, который, наверное, ну ладно. Ты дойди до него сначала. да да, да раз упал. Сейчас. А! 7 секунд успею? Не, не успею. Я поздно начал стрелять. Ну тут еще есть. Мы падаем вниз, нам дают рокет, и, и потом все отбирают. Ну, видимо, сюда нужно падать. Дальше Может, мы. Берет запустить ракету. А, мне кажется, если ты ее запустить с той высоты, то пока она долетит, мы успеем 20 раз упасть и дальше убежать. Плюс у нас там квад нам еще дается, поэтому все будет так себе. Вот, здесь мы берем БФГу, ну, наверное, нам куда-то сюда и куда-то сюда. И здесь финиш. А, ну, вроде все. Я не знаю, что здесь сказать. Здесь вода, кстати, не телепортирует никуда. Нужно ножками здесь про... Пора... Ну, Про, Пропал за богу. Что он телепортирует. А, почему? Если ты упал, то тебе отсюда не так-то. А, по стеночке Нет, можно Нет, Потому что я тебе потом покажу. А, все. И ты не финишируешь. Давай пендерим. Не, я финиширую. Видишь, здесь хп есть. Ну, я давай ты доказ... не пусть быть обратно, серьезно. Короче, там финиш. Да. Да, давай. Показываю. Я тебе за тобой буду смотреть. Кстати, подожди. Снаружи, если смотреть, у тебя зеленый бибокс, а если внутри смотреть, он у тебя белый. Прикольно. Вот. Ладно. А ты не смотри <с из <с меня, вылези из меня, пожалуйста. Да. Ладно, значит, какие у нас варианты на старте? Во-первых, то, что у старт триггер здесь, можно начинать чуть раньше и набрать больше скорости до старта. Вот, и таким образом можно как можно эффективнее стартануть. Но можно врезать в эту штучку. То mm -hmm. есть нужно найти такой такую оптимальную траекторию, чтобы не врезать в эту штуку. Ну, можно представить кстати, в полете. И полететь mm. туда максимально быстро. Можно с прыжка так. попробовать или. А да, через верх ну, здесь нельзя. Тут клип, клип есть. Можно перелезть через старт. Нет, вряд ли. Я пробовал. Там клип. Так, давайте запрыгнуть наверх. А, вот, и как с Клендер, тут высота джампа. То есть в теории можно есть. сделать просто с гранаты и сохранить одну плазминку. А как мы знаем, в ЦПМ одна плазминка это очень много. И можно во второй комнате, я сейчас сохранюсь тут, mm -hmm. сделать на рампу упасть, а потом сделать буст. Или сразу с рампой сделать буст, тут уж как хотите. И, конечно, это, это же даст плюс плюс большой. Но никто этим не стал заниматься, по крайней мере, у нас в плане. Может быть, кто-то это и делал, но это очень задротно, потому что сделать идеальный гранат-джамп И при этом сохранив скорость, не врезать вот эту штуку, то есть она тебе всю скорость сбрасывает Очень гранатично Сейчас я, конечно, попробую Там yeah. главная проблема в просто... в идеальном гранат-джампе Ну вот я видел, Потом почти они... идеально сделал, да? Но мне все равно а. не хватило времени, чтобы набрать эту Я врезался. То есть нужно очень-очень идеально сделать там. Ну и от скорости тоже немножко зависит, да. Ну, да, очень, очень с... эффективно. Проще всего делать вот так вот. И вы хорошо. Спазминки, с, с джампа. Вот, сохраняя скорость, летаю в телепорт. Можно делать спиной, это даст дополнительную скорость сейчас. То есть, когда мы стреляем спиной, у нас получается. Ой, с скорость. Ну это кому как удобнее. Во. А и кстати, Enter не обратил внимания на замечательные телепорты. Просто восхитительные телепорты узкольные, которые ты можешь включить на клипы, да? А они, они, они отображаются. А, вот, да, не они отображаются. Вот, которые врезаются. Причем они сука узкие и они вот идут по такой штуке вот, под подо да, То есть сверху уже расстояние. То есть влететь сверху практически невозможно. То есть нужно влетать именно вот в центральную ее часть. Это важно будет в следующей комнате. Сейчас я покажу. Так, у нас значит нет ничего. Да, плотнику я не я экономил, я... да это это уничтожить. следующую комнату, я чуть-чуть закажу. А здесь, к сожалению, как-то странно сделано. Если я включаю клипы, то мы видим то, что стеночка закрывается. Я не знаю почему. Но как бы клипы здесь про. Это у меня как сказать? Вроде как должен быть клип, потому что он вот непрозрачный, но он. Почему-то проходится нас сквозь, не знаю, надо, где, где компилить посмотреть, что, что за фигня Так, ну ладно. Вот, ладно Хорошо, значит, основная проблема этой комнаты была в том, что вот эта рампочка, она перелетается при хорошем стрейфе То есть, если мы идеально заходим в телепорт, она перелетается идеально стрейфем mm -hmm. а как я с этим боролся? В принципе, если стрейфить тут по такой дуге, точнее, ну, по диагонали То в теории рампа получается как бы длиннее, да и мы ее успеваем задевать и я делал с помощью вот этой зоны, маленькой вот этой зоны Так, подожди, Таким да, образом, максимально. Что? А, снаб да, вот. не включен? Да, вот теперь включен Таким образом я максимально оттягивал свою траекторию вправо и таким образом у меня очень длинная рама получалась Сейчас я покажу Ну, в идеале, конечно, сразу не попадает, но я через раз попадал и таким образом не перелетал рампу Вот, и очень редко перелетал на самом деле если вот именно так вот, то есть главное прямо они стреляют стреляют сразу в бок понятно да вот так дальше что у нас происходит ой перелетел сейчас ну бывает через раз получается а угу. дальше нам нужно О. эти патрончики взять на скорости Подожди, а внизу что там что за что за монахи там сидят молятся кому-то монахи я что-то не посмотрел на них прикольно да причем этот скелетик особенный может он телепортирует Да вроде нет нет. Куча скелета сидят Чё то <с <с <с <с классно Давай сделали да классно сделали так нам будет бофагу надо взять так, на скорости это... блин ну тут как короче как получается потому что очень далеко эти патрончики находятся и не всегда получалось их взять идеально М -м в общем это тоже была проблема большой вот и иногда а тут, получалось тут с ГБ не получится с одного прыжка перепугнуть? Ой, ну, очень вот сложно сделать это... Сейчас, не могу делать То есть один выстрел а. Подожди, мне дело с первого патрона, и а с -а -а. ну, первого прыжка, и тут не хватает, видишь, расстояние на гб, я падаю Я вроде бы понял Сейчас М -м. Не, далеко М -м. Как, Может быть, подгонять. если там как-то постараться и схитриться, ну, но да. Да, никого нет. нет, нужно буфу же брать, а там, получается, нужно дегу делать, а, то точно не долетишь. В общем, mm -hmm. давай поврядно по по по по пройдемся. Можно стрелять сразу и потом еще расстреливаться, и таким образом брать так буфу. Либо стрелять две сразу. И брать вот так буфу. Во я как делал? Чтобы эффективнее стрелять, я переключался на пилу, разворачивался и пилил. То есть, чтобы сразу при, при взятии БФГ на триггере, у меня сразу был выстрел. Чтобы я не тратить время на, на приключение. Ну или пока там... Вдруг я плазму зафойлю. У меня в руке я плазма, да? Вдруг я нажму плазму. А у меня пушка уберется, и я не смогу выстрелить нормально, понимаешь? <связь> вот. Такие дела. А что ты сейчас окинуешь? Вот я, я так переключался и стрелял. Mm. Вот, дальше я брал на лету, мне лень это делать, потому что у меня горит с этой карты. И стрелял вот так вот. Ну, горизонтально, соответственно. Mm. Вот, и встречаем замечательный телепорт, который мне потратил все нервы на этой карте. А, в общем, в чем суть? На скорости 2600 примерно, ну, плюс-минус. Мы должны залететь идеально в него. То есть, чуть чуть, правее, правее. чуть левее, да, тот калипы и... Чуть левее, да, это и... минус рекорд. Идеально mm. надо в него по центру залететь. Mm. Чуть выше залетишь, и врежешь свои штуки, скорее всего. Чуть ниже, тут вода. обращаем mm. внимание, замечательную воду. То есть, нужно рассчитать свою траекторию так, после спама бафаги. А, ну, не знаю. Короче, нужно может, вырвать, же, может, попасть в такой Может, тут это усложнить но считаю, это дебилизм. Потому что, ну, сделай ты хотя бы полку длиннее. Ну, сделай ты... Я не знаю, ну, план телепорт окей, но сделать пол подлиннее, чтобы можно было корректировать себя, то есть я, у меня плывный попыток в воду, попыток в На, воду. Надо было вот этот большой-большой триггер, который э, дает тебе чекпоинт, надо было его триггером телепорта сделать и все. Ну да, как вариант, как вариант. Вовсе ладно, системы. заходим в телепорт. Также видим тот армпук, который перелетает замечательным образом. Но... Энтер не обратил внимания, у нас сохраняется БФГ. У нас сохраняется mm -hmm. БФГ, то есть мы сколько патронов наберем, а столько патронов мы можем израсходовать до самого конца карты, ну, до триггера отбора там. То есть mm -hmm. мы можем сделать БФГ-джамп и быстрее достигнуть этого места. И если у нас есть БФГ, нам хейст не нужен. Мы просто берем батлу и спускаемся здесь, вот таким образом. Дальше отстрелились на ракеты, как можем. Либо бюгой, вот, мы видим. Что? Либо БФГ можно отстрелиться. Да, либо БФУ, но БФГ с Квадом я ее не смог проконтролировать. Я забил на это дело. Я стрелял просто с ракетой. Mm -hmm. Потому что очень рандомно кидает и очень сложно проконтролировать скорость внизу. А скорость внизу нам очень важна, потому что вот эту штуку нужно брать на лету. То есть не падать вниз, а снова сделать жамп и финишировать. А брать на лету отстреливать с ракеты отсюда квадом. Ну или отсюда пониже, где там триггер отбора. Ну да, где-то здесь. А, брать на лету и спамить вот так по стене. А можно использовать воду, то есть можно так разворачивать и вот так по воде спамить. Помнишь, я говорил, почему там это? Важно, что нет телепорта, потому что очень часто ты по воде это, стреляешь в пугой. Ну, по крайней мере, mm -hmm. у меня так было. Я понял. Вот, сейчас я попробую исполнить. Так, сейчас. А, еще один момент такой. У нас получается, рамба перелетается, поэтому можно просто в нее стрелять и сделать буст. Сейчас. Ну да, вот вроде получилось. Вот буст. А, ну короче... вот так надо проходить. А, сейчас. Да, давай попробуй сначала просто пройти, и по очереди, быстро, по чуть -чуть. Кошка, Да, попробуй Ну или хотя да, бы в каждую комнату быстро попробуй пройти Тайп, да, короче, Дверь, нормально Не получилось вот. Ну вот только- Таймиш, таймиш, это таймиш Ах, дебил Вот просто Весь геймплей! Взял. О, вас Конечно, не буду. Да, вот Видно, с чем проблема Вот я плохо отстрелился, ну, короче И финиш, а, меня эту карту играть быстро, Артей, очень ну, э, вроде бы всем понятно, как здесь что делается Я не знаю, мне хочется зайти чуть-чуть ее поковырять Ой, полетать в спектаторе, например, как оно здесь устроено То есть... Ой, как, как тут... Во, так лучше будет э, Как она устроена, то есть э, здесь, я так понимаю, клип Здесь его не пролезть, здесь вроде как небо, скайбокс, который должен просвечивать И видно кусок следующей комнаты э, То есть здесь сверху ничего нет Вдруг же секретка есть, вдруг я сейчас найду а, Здесь ничего нет, окей, входим да, нет, Я уже летал, ничего нету Так, а, здесь, что у нас снаружи? Ага, одна большая длинная комната А ты это небо отключил? Да-да-да, отключил нормально все Все хорошо у меня черное небо Сверху здесь тоже ничего нет а, В общем, мы летим туда А, а черт Uh -huh. Так, входим сюда Здесь сделай сейф Здесь у нас Да, как я уже показывал, здесь сверху ничего нет Здесь мы можем пропрыгать вниз Через Ты, как ямку Я не посмотрел за все время карты, что за бред? знаю, прикольно, кстати, сделали Здесь сделали бы из этих палок Целую комнату, чтобы вот здесь надо было прыгнуть Было бы прикольно Казалось бы, я облажался бы дико Вот, здесь мы потом падаем вниз Прямо и финиш И вроде никаких дополнительных комнат нет а Вроде здесь все, все что можно а, Мы посмотрели Ну да, секреты нет Секрета, к сожалению, нету Может, к счастью, не знаю Хотя иногда бывают просто такие замороченные Что они прям в общем, ладно. Ну а ладно. Карта маленькая, не... да. Карта не очень большая. Роуты стандартные, триггеры, я не знаю, включить, выключить, наверное. Ну, Выключи, при... они мешают. Они красные, ну точнее яркие. А, сейчас семь, да. Вот и бибокс тоже, наверное, выключу. Хотя он иногда полезен, когда вот здесь вот с бифугой. Плазми, что видно, куда стрелять. А можно но... по снапу просто смотреть, мне кажется. У тебя снап подключен? Да, да, да, включен, слабенький. Ну давай-то от дмка перейдем уже. Ты запустил стрим? Да. Че? Че запустил? Ну, стрим, я ж буду через гор а, смотреть. А, да, сейчас, сейчас минутку. Я покажу чувакам. Так, где моя мышка? Мышка, мышка, мышка. А, картинку показываю. Временно переключаю. А, где мой Discord? Крупая картинка от Enteра. Uh, если что кран... не сказали, а если что-то я забыл, извините, я немножко сегодня подуставший, поэтому... Так... По демок, вы можете, мои демки все увидите, поэтому ничего страшного. Здесь вернемся в Defrag. Здесь я нажму Leaf Arena, Demos, Competitions, 378. Начнем с ВК-3 демок, их здесь 4, 5, 6, 7, 8, 9 демок всего. Да? И начнем ну, с... Модерно, такая карта ужасная. Чего? А. Я говорю не мудро, но ужасно. Ну, хоть что-то, как бы, демки есть Так, 30.1, defcoms.russia Сейчас посмотрим, ты такой, э -э может быть Слушай, Здесь. ты скачал демки нашего Соклана, крутого э -э Отдельно нет а, Подожди, он, он как-то резко дернулся вниз, я надеюсь, что это не... Кстати, да, в начале очень будет нам валидаторам сложно посмотреть если же скрипку чувака может такое место прям ох сложно будет ну ладно стараемся но ну, сейчас кстати по, по мере просмотра можно будет посмотреть но ну, я через три плохо вижу я, я как он медленно флан слушай, что ну, в целом нормально ты в утре О, и финиш особо mm -hmm. нигде не врезался все хорошо да я сейчас еще раз его гляну особенно начало мне просто интересно куда он тыкал и насколько у него быстрый был э -э пейджап, вроде бы Но ну, это надо смотреть еще. А, ну кстати, у тебя включен, включена так вот эта, вау, у тебя была Интересует вот здесь, когда он нажимает, я это... Да. А вот я сейчас не заметил А где у тебя дж джамп? Э -э я сейчас просто выключил, я хотел только этот показать, вот а, давай сейчас еще разок. У я... тебя пожог отображается, и я не видел. Да, да, да отображается. Я, возможно, его нажал лишний раз и выключил. Да, пожок нормально долго держался. Короче, вроде не скип, нормально все. А, следующий Рейвен South Georgia. А, and... Полторы секунды. Mm -hmm. Да, целых полтора секунды. Такой фреймовой карты очень много, так что... Вроде тоже не скрипт. Упал на рангу, молодец. О, не взял бафуги. проходит. Бафуги не взял. Второй ноль бафуги. Здесь без бафуги проходил. Не посмотрел, что я не отбираю. А баку-3, у не было баку-ку, я думаю, все равно можно было. Ну и как, прям... Закрутился, там. Молодец. Не напишешь сразу, да? Нет, э, не напишешь сразу. Мог бы от сделать. Да. Окей. А Кампаломус Калинград. Да, прыгнул. А я забил чуть, чуть. А не взял. Проходил, так, о, забили вообще. Забавно. Есть. Можно было, кстати, не прыгать, но Так, это был быстрее. Mm -hmm. так, да? О, а, это... Сейчас они как не выпадут на финиш. Ну, тоже неплохо. Варилось, скажешь, пару раз, но в целом mm -hmm. нормально. И а, сразу на 2 секунды. Пашка, СПБ. А, минус секунды еще. 2-2. В смысле? А, там 27, 27 было? И 25. Mm -hmm. Да, так, нормально залетел. О, взял. взял. взял да. Потратил много, влетел попал, в телепорт, в да. Молодец. А, он не заметил, чтобы бы фугу не отняли. И проходил сквоз мой. А, нет, заметил. А почему что-то с не приходил это место? Не Странно. знаю. И финиш. Ух ты, прям впритык. Молодец. А радио кола 25.0 минус 0,8. Да. Где же он их срезал? Сейчас посмотрим. Ну, он скорее всего в падении либо... вот на явно хуже, тут прям полтую подошел. К старте, Ух ты, он плазминкой в этот э, видел, когда стрелял. Да, в стену. Не взял, он не повезл. Не взял? Повезло. Нет. А как же он быстрее прошел? Ну-ка посмотрим. Ну, видимо, просто. Вот здесь везде по чуть-чуть. И концовка. Просто Раз, два. Наверное, закинет сразу на финиш, мне кажется. Да, сразу на финиш. 25-0. Ну, Как-то странно, вроде почище, да, наверное, в целом получилось. Mm -hmm. Ну ладно. Хорошо. Канин, конг, плей. Mm -hmm. О, с прыжком. Теория, чуть быстрее Да-да-да, потому что граната взрывается не на половине высоты этого игрока, а около пола прям Поэтому это чуть повыше может подкидывать Не-не-не, ты путаешь, наоборот, наоборот, наоборот Да, так, и я... Скорость больше дает и высоты чуть больше дает, потому что Ты можешь тогда не идеально во фрейм жать пуджок спазмы я не согласен Она высоты меньше дает. То есть та, которая взрывается около пола, она больше высоты чем которая в середине. Ну хорошо, может быть чуть-чуть, но у тебя есть небольшой запас по плазмаджампу. То есть, ты, тебе не идеально нужно сделать плазможамп со взрывом граната. У тебя есть небольшая задержка. Ну, понял, да? То есть, ты можешь чуть подлететь как бы с плазмы, и только потом граната взорвется. Ну... Но... это надежней. Не уверен, не знаю. Итак, хэппи раша. 22.9. Плюс 2 секунды. Да, плюс 2 секунды, нормально. Нормально вроде получилось. О, давай. О, о нормально. Сразу две стрелил. И о, ТП, да. Сзади, вот, он сзади вот, вот вошел в ТП. в ТП, можно было сзади ходить. И он использует буфугу вместо плазмы. Вот где он срезал здесь. Как-то мне казалось. И финиш. Отлично 2 хп. 2 хп осталось. М -м -м. Красавчик. Молодец. А, Топ-3, поздравляем, хэппи а, Топ-2, Антон, раша play На 200, правильно? Да, на а -а -а. Я так думаю, он, Теперь... когда падал после падения с БФГ-ракеты вот здесь зацепил немножко Да, сбежу, конечно, сразу подправил Ну-ка, а, надо использовать Ну-ка, а здесь как? Да, сразу, сразу вот, здесь очень много сэкономил здесь секунду с чем-то сэкономил Ракет, ракет а, нет, также. И финиш 227. Надежно, уверенно. Это эффект. Это эффект 2. был Антон. А, да, ладно. Эффект. Угу. И топ-1 FPS Хейс. 20 и 144, минус 2 секи. С отрывом на 2,6. Офигеть. Mm. Давай, искать секи. Ну, попрошу, да, просто хорошая территория он по не зацепил это сразу полу какой-тодала большой плюс или если бы ракеты на -на -на наперед запустил вниз может быть что-то получилось бы не знаю чего чего сделал ракета при падении вниз под себя стрельнул перед отбором да. Ну, если, если бы он стрельнул, а он если может быть, было бы быстрее я, я не пробовал, не знаю, вред, предполагаю мне кажется, точно Итак, uh, много-много демок CPM, начнем с Снайпер, uh, Украина 33 -три Я не тестил, я не, особо не шарю, но Enter виднее mm, Я тоже не тестил, к сожалению, не могу сказать Он получилось запрыгнуть с плазминкой Да, идеально, не врелся, молодец Взял БПБУ, ой, отстрелы... По одной ручей. штуке и по стеночке. Ой, забрался туда. Давай, давай. О, получилось. Может, кстати, было приседать чтобы эффективнее залезать под эту штуку. Я приседал. Mm -hmm. А ты приседал? Нет, не приседал. Но с буфугой, а кстати, лучше приседать. А вот с плазмой э, лучше не приседать, потому что прижимная сила меньше. А, ну я не знаю, ты можешь просто поменять угол, будет нормальная Напряженная сила, нет? Нет, она уменьшается, у тебя контрол зажатый, он э, изменяет угол прижимания, короче ну, <со> у, тебя, у тебя горизонтальная тревожная скорость наискосок э, становится, а не чисто в сторону Поэтому она хуже к стенке прижимается Хорошо, donc, я, я не знал на самом деле. Mm. Интересно. Так же как с прыжком, э если с зажатым прыжком плазмить нежелательно, потому что она тоже хуже плазмится. Вот я помню некоторые крутые чуваки mm. на DFC 2008-1 плазмили с пристом там за воротом, где-то Весп скипнул mm. потолок. Помнишь это место? Нет, не помню. Я по названию карты вообще не вспомню, к сожалению. Ну как? Извинитый рекорд Веспу, который будет перебил. Вот, вот мне название карты вообще не говорит И то что Уди перебил рекорд Веспа, это тоже мало что говорит Уууу Уди, напиши в комментариях, пожалуйста Не, ну разве один рекорд себе перебил? по-моему дофига его рекордов Не один, но известный самый Ой, врезался Как он? Он летел с курсом 1000 И врезался после него? как? Не вырлил кнопочку, и не дожал Не, ну это как-то странно Ну ладно, хорошо но смотри, быстро все делать быстро, быстро, быстро. Оп, финиш, 24-3. За счет резкости зарулил, наверное. в кар <кхм> Написано через Y, но на русском языке уже как через и пишется. Ух ты, через стеночку. О, Только в этом 0, но mm -hmm. А, подожди, там можно было пропрыгать? Или мне показалось? А, там это где? Слева. Сейчас Слева Я... где? На воде? Я... Да. А, честно я не смотрел а вот сейчас он закончит как я посмотрю Мне... ну, вроде нет если маппер не он что делал не этот не <сؤال> <сؤال> <сؤال> так где там была ма-мап как называется это rdf комп rdf -комп? 013. 013 я очень расстроюсь Подожди, надо было где делать я, я что-то, мне просто, может, показалось. Что э... не посмотришь просто. Э... Поздно. Я сам хочу посмотреть на эту фигню. Ах ты какой, ладно. Так. А, это мне показалось то, что вот так вот издалека, как будто вот эта вот, э... вот эта штука, она как будто горизонтально вот эти две полоски идут, вот эти две, а они внутри в воде. Ты давай так не шутят. Да, да, да, да, -да, -да. Все, все нормально. И здесь тоже все нормально. Так, ладно. Следующая демка. Ээээ... Хиязи Египт. Хиджэзи. Хиджэзи. Хиджээзи. Джейзи. Джейзи как рэпер него Типа привет, рэпер. Привет, Джейзи. Вот, ваги нормально. Вот, получилось, и здесь получилось. И не попал, к сожалению. И в рампу не попал. Но зато нашел. И в угоне стрелял. Вообще ничего не сделал. Ой, вниз, внизу три прыжка сделал, два прыжка Ой, И здесь еще врезался Я то хотел сказать финиш крутой от потолка, но не попал Крызиал Скотланд, Шотландия Заметьте, тут очень плотные результаты в конце таблицы Это подозрительно Это уже не залетел сразу И попал Нормально. Вверх, и здесь что, на ракеты сложнее упасть гораздо. Пять ракет, пять бафогинок Раки. Не стрелял вниз плохо, но вот так довольно быстро спустился в целом. Оп. Запрыгнул. надежный. Он не вредился, и, возможно, mm -hmm. из-за этого он выиграл предыдущего чувака. Космонавт 21 на 5. Много. Близких демок за 21 всякий Да, я говорю, близкие. А что ты мне говоришь? андед космонавт. Ты mm -hmm. что, уважаешь Андэда? Да, как-то... <связывая> Уважаю <связывая> И молчание такое неловкое Ой, ладно О, он хорошо О, Ой, он поч нормально. почти бустанул Он по-моему буст на ну, он, он бустанул, но прям на долю секунды Вообще еле-еле Правильно надо было О, У тебя индикатор буста? Я что не заметил Не, выключен А, ну ладно Так, геймброк вот Беларусь это, это сложно вообще 4 демки за 21, это у нас 21,2 для бусить бустить сложно довольно, так что <laughs> у них отсутствие бустов в крови, так сказать. Тонкая шутка, ладно. Ой, как он, второй бфугой, прям вообще. Да, вторая бфугая, по-моему, даже чуть-чуть или как-то плохо. О, mm -hmm. oh, дальний степь оперативна, нормально. Ой, как он тут лишние прыжки делал. И финиш, mm -hmm. 22. 22 это финиш на 2000 нормально. Не да, неплохо. А, Ганджа Бой Киров, Раша. На 500 мы быстрее. Так, это у нас... А, это такой ник у него из Кирова. Залет. И все... Если я правильно заметил, то все стартуют передом Никто еще задумывался. Да, да вроде нет. Да это очень мало что дает. Слушай, прямо дрожь. Так что не надо тут. Mm -hmm. Раз, и все. И все. <св> и, и, и раз. <св> <св> Зато здесь отличная да? да. от потолка. Да. Блин, ну что же от потолка стрелять не, не потолк 13. Это. Но там очень высоко подниматься ну, до да, потолка. по пускового, да, наверное. Если бы финиш был у потолка, да, это было бы выгодно. Так, взял кучу фуги. Пропрыгал на 30 Как ракеты с кистом даже от потолка отстрелился. 2. Да, это выгодно довольно, но очень там тоже высоко и лучше не долетать все-таки. Вот, это сейчас намного быстрее было, кстати. Видел? Насколько? Да, финиш заметно быстрее. Вулкановит, Раша 21. Еще на 200. Плотно, плотно. Тоже. Лазунки. Почему то к стене не подходил вообще-то? О, он на 2 500 У него хп не хватало еще раз стрельнуть. Mm. Ой, сколько он здесь потерял? Да. Проверил, наверняка взял, ли он бы погулял не взял. Так mm. посмотрел на патрон ага, взял. По походил по кругу yeah. немножко подумал, потом уже только дальше побежал. Не, ну. Можно понять, скорость такая высокая Антон, Раша, это не Антон, То -то... А эффект, Да, эффект ладно. у нас, но У него такой дефнейм Получилось, зацепил рампу Я Пока довольно уверенный, кстати О. Но это плюс у меня показывает, потому что у меня есть Ну бы прохождение за 21 секунд Вроде бы Вроде бы нуп или вроде бы на 21 или сколько? Сейчас посмотрим плюс 1.9. Да, ну плюс 2 весеки от меня Я а говорю, ты вроде бы нуп, или вроде бы на 21 прошел. Я ее просто пробежал кое-как до финиша и не мучился, и что-то решил не играть. Не очень понравилось Понятно, хорошо, ладно так Кипиш Челябинск следующий 19.976. Сколько там, один фрейм, по-моему, разница? Целых два фрейма. Целых два фрейма, хорошо заметить Он влетел сразу в телепорт Ну вот никто не хотел бафаги на первый бафаге То есть они ждали следующие следующей бафаги И тогда уже стреляли Мне кажется зря подпрыгнул в конце, можно было соскользнуть Да И здесь прыжок какой-то прям плохо выглядит, как будто ты потратил плюс просто 700 из-за прыжка Happy Russian, 19.8, минус 0.1 еще. Чуть больше. Mm. О, Возьминка. как я сейчас этот старт достал всех, просто достал. Mm. Вот, а вот сразу стрелял, этому надо лопать. 2400. И тут он стрелил со Ты. Ой, лишний, как он. Мне, ой, чтобы и вверх странно, стрелять. ой ой Ой, ой, ой, ой, ой видел, как он не вообще не менял положение и продолжал стрелять горизонтально вообще как-будто mm. э -э, Немного странно, как он мышкой крутил Но зато 19.8 вышел с 20 Они Наверняка куча народа пыталась просто выйти здесь 20 секунд да, Эфиоп. Кстати, Подожди, подожди, подожди, мы кстати забыли проверять на скрипты Но я потом после записи, mm. я посмотрю, я всех посмотрю, каждого Эфиоп, -эфи <свобод> 19.4.3.2 4.3.2, 4.3.2, 432. Короче, ладно. Немножко подошел. Чтобы главное, наверное, не зацепить. Я с заступом запрыгнул кое-как. 270. 270, нормально. Mm -hmm. Но не ешь, хп нет. Ой, зачем? А зачем хейстов ну, В смысле, зачем? Видишь, зачем? Ох. Ты креатив. 19.4 Очень долго ждал, пока ракета прилетит. Возможно, стоило ее стрелять прям прям перед триггером, чтобы она меньше летела. Но так получилось у него в демке. Очень неплохо, нестандартно, интересно. Ты думаешь, хейс оправдано было брать? Давай я сейчас. Не знаю, не могу сказать точно. Сейчас я давай докручу. Посмотрю, как он это здесь сделал. Мне вот интересно, как он здесь ракеты немножко промахнулся, зато в следующий попал. Дальше он посмотрел вниз. А, сколько у нас там? Да 6, 6, 7. Да, вот он летит, поворачивает. А, он прям как раз перед триггерами стрелял. Просто он а, с... да, надо... надо было с БФГ здесь стрелять. У тебя БФГ еще сохранилась. Тогда бы ему не пришлось здесь. Вот, ходить, э, долгое время ждать, пока он прилетит. Хорошо, вопрос. Ты хоть раз в жизни делал 2х бфг-джамп? Да, и 3х делал, и Нет, 20х бфг-джампы делал. Я понял, это сейчас понятно. Не просто запускать в стену спам на старте, а вот вертикально вниз запускать, я думаю, фигинку одну бфгинку. Да, да, и 3х делал, я какие только не делал. Ладно, я просто мало играл видимо, такие карты извращенские. Хорошо, ладно. Finish. Finish. есть по-моему специально карты для тестирования бфг BF, не помню как она называется в общем коротенькая на две секунды для чисто до 2x бфг ладно карциус Карцелс же да. наверно так а, выключить да Да, подобрал все, потом... Не очень оптимально отстрелы получились. Да, заскимил клип. Но 60 что ты видел, было? Во, он дождался прям новой точки, когда стрелять, а потом выстрелил и нормально попал. что кажется, он не в дебапе оттренировал эту точку, прям, что конкретно, этого он ее ждал. Прицелился, прям, дождался момента, выстрелил и ровно приземлился на бифугу. Неплохо так Хейз uh, топ 2 Фпс Хейз 18.4 Плей А почему топ 2 А не топ 3 то, Топ 3 что то Ой, я что, начали, Я бы Говорился <свот> Хорошо Начис пока не баним тебя <свот> И влетел да, Отлично да. а, Бфгой плохо попал он Ой зацепил Лишний ну, выглядит как лишние два прыжка, полтора. То есть ты понял, в чем прикол, да? У него, у него mm -hmm. хватало хп на полноценный бфг-джамп. Он стрельнул коряво и снял себе, сколько 25 хп, на где дали, сколько там еще. Это после телепорта? А, падение плюс выстрел отнимает. 60 я хп не, не успел 15. посмотреть. Давай сейчас еще раз ее дам как глянем. Ладно. Есть, я как делал, когда мне было. Это, типа, скиллов, У него нет? 42 хп, он видит то, что 42. Он... он летит разворачивается с прыжка а нет он просто мне кажется далеко приземлился и все знаю... падение что он выжил mm, наверное вот здесь у него плохо получилось он очень здесь и зацепил упал. вверх потом до потолка ладно и здесь э, показалось то, что он лишний прыжок вот сделал, можно было сразу БФК начинать Да, yeah, можем сразу бфг-джамп делать на час минус 0,6 6 же Или 7 даже 0,54 4,5,6 Позорлем стоп-2 Не играй на да. конфиге зерга Ты кому? А, ему? А, ещё да. и тебе надо это говорить быть до поднимался, бодро. О, посмотри, что посмотри. это было? Как это у него так получилось? А, давай Эх. пересмотрим. Да, он, он выстрелил или он рандомный опс ловил, я что-то не понял. Да, у него очень посмотри, много скорости взялось. Так, вот мы залетаем. Здесь взял, здесь залетел. тормозить Ну да, сейчас я посмотрим. Мне кажется, просто ракеты стреляешь а, заранее, на 85, 915 он, он закрутил, что ли? Сейчас, а, давай я вот так вот сделаю Стрелять горизонтально Вот, я по одному фрейму вперед мотаю Что-то скорость очень много А, надо было сбоку посмотреть 1 хп, 0 хп Ой, а, В смысле, 0 скорость, ноль скорость. А он отстрелился на 1100 Да-да, нам просто показалось Обман Да, и он 1100 летит и поэтому, да, быстро просто летит Это... Это он успел выстрелить до того, как у него отобрали этот квад Поэтому странно показалось да, да, так Показалось, что он скорость приобрел после падения только угу. И топ-1 Москва, шанс 16-1 Да, намучился я из этой карты, VR, между прочим Вообще, Поздравляю, ВР. Лет. Три. Две. Две шестьсот. ГБ. Получился. Финиш. А, если бы... Ну, если бы, я так говорю, <laughs> ты не, не зафейлил 3, по-моему, бафугинки, было бы еще быстрее. А, конец я застрал на 150 точно, но mm -hmm. это рандомно, сложно. Я уже был там, рад тому, что я донес это огромный плюс и перебил ВР на сколько на 300, перебил на 400. Ты не Здесь э, в зону не попал маленькую, зато во вторую попал. Две ну, да, штуки Скоряво ставь, но нормально будет, Вот 10. Вот. Ну, но все равно 2, 2 600, почти 2 700 Отлично получилось отстрелиться а, В лед а, С ГБН на 200, по-моему, всего выдобрал, но все равно а Тут все равно тормозить приходится раньше, да. сюда. С приседом бафуга пострелял немножко БФГ, бафуга, рокет Рокет Рокет на 1300 Кнопку назад обязательно mm -hmm. Угу С прыжка С кнопкой И вот здесь вот Одна, две ну, да, я далеко стенки, Они... она просто тебя не дает падать Да, да, да. Но зато, как бы, прошел И, 2200 И финиш, 16-1 присел в конце? Ох, намучиться с эти карты странные. Так, что я хотел... Поздравляю, Да, естественно, я же сказал. Ты послушал Сейчас, что-то я хотел... Секундочку. А, я хотел показать еще одну демку. Сейчас я ее закину. Сейчас, это у нас RDF.com 13, VQ3. Я ее закину вот сюда Я ее... Народ, сори за ожидание, маленькое, буквально минутку а, И это как дополнительная, это как сказать Доп-демка Хорошо, доп в Ак 3 посмотрим стой стой, стой, стой, подожди, давай в Q3 тупо 1 посмотрим Замедление, мы смотрели? Хейз, а, не помню Давай еще раз посмотрим Напомню, а -а -а. как сказать, для сравнения Давайте в теории подумаем, где может быстрее быть А ну сколько быстрее на секунду? Mm -hmm. Приблизительно Да, 1000 1900 он летит Здесь ну, он в теории можно по стенке стрелять было. Он здесь он, постер. мне кажется, лишний Хотя, ну, не знаю, как здесь с прыжками 5, 3, 4 Рокет Рокет нет, а, вот здесь он упал и долго проходил И лишний прыжок делал Мне кажется, можно было за, с задней стенки Взять его и как-нибудь Пройти и финиш Погоди, стой, это штуку 3 Да Ты можешь сразу сделать руки-джамп Ты мальчик. можешь бафугу в ней спустить, например В полете И словить ее Ой, не, это что-то наркоманское, нет? Я не знаю Так, ну ладно, давайте full скоростную демку Куксаса посмотрим Дополнительная вроде как топ-1 ну, тап... быстрее топ один, но я не отослал Веритам карта не понравилась О, две триста а? Здесь он, видишь, соскальзывал снизу, снизу без прыжка, прыжка делал, немножко зацепил за стеночку А, он также делал, просто больше скорости везде Со всех сторон Эх, ну... Чуть да? Mm, да нет, он побыстрее, 1900 было, а вот 1600, по-моему, типа того. Ты уверен? По-моему, Хейза было больше на финише. Ну ладно, я могу ошибаться. Можно еще раз посмотреть. Начало намного быстрее. Он сделал uh, uh, 2300 да, в влет. По вообще и, да, и, и вот здесь со соскользнул с краешка, не делал прыжок. Здесь у меня вертикальной скорости нет, но он сделал, упал, сделал прыжок, а потом по стеночке... Uh, Хейс сделал прыжок по диагонали и сделал 1930 по Так, а Хейз -а -а Хейз у нас, еще раз гляну его дымку Ну, для сравнения все такое 1800, да, здесь, здесь Большая понятно, разница нет, нет. Да, здесь он лишний прыжок делал ну и вроде бы не лишний потому что далеко приземлился, но так получилось. Жог. Раз. Вот видишь, как делает. Видишь, ты ишь. А, да, ну да, да, скорость маленькая. Не финиш. Ну самое... Сразу... Первая половина финиша быстрее, потому что он прыгнул по диагонали, сделал... Жокс выстрел и поясни начал сразу стрелять. Мне но кажется, все, все равно поздравляем Хейза с топ-1. Я переключусь на, на, на, на, на, на, на, на, на... браузер. Вот, здесь мы можем видеть кучу-кучу демок, которые прислали на RDF комп У нас... Я не буду скролить вверх-вниз, потому что были еще другие компетитшны. Был, как минимум, экстра. много демок, а, Обычно больше. М да, демок не очень много, но... Вроде получился неплохой Варкап а, Присылайте демки, все такое а, Вот было целых 20 Сколько? 20, 28 демок В, в обоих физиках а, Если посмотреть Сколько ее играла в онлайне Просто даже интересно стало Ее а, 16.9 То есть топ 1 гопер а, Это CPM тайм Да, CPM, то есть э, Таймы древние Буку-3 у нас 19,5, у Гопера. О, как. А, то есть... А, с... стой, стой, почему древний? Какой там год стоит? А, 22-й, 30-й, да. Он... Древний, блин, ага. <laughs> ну, а? Ну, мне показалось. А, у Блэкшипа было за 20 сек. А у CPM она 20-й 20 год. 21-й. Нет, подожди, 21-й, да. В 16-м году у Вуди. Вуди, шестнадцатый год, сколько? Пять лет, шесть лет назад он ставил тайм 17 секунд. Есть тайм, который в отлайне. Киди, одиннадцатый год, У... ты прикинь? Одиннадцать У... лет назад. Ладно, сейчас да таймы, таймы, да, намного мощнее получается. То есть, сколько народа... У Киди было, вон, 18,1, сколько его народу перебило? Сколько? Два uh, человека Три <laughs> Сколько? Вот столько передел народа О, много. <laughs> Да, что-то показалось, что больше А кто там после Кидзи был в одиннадцатом году? 18.3, три 18, да. Мин Минутка истории, историческая да. справка В общем, uh, поздравляю тех, кто присылал демки Занял первое, второе, третье места Вот у нее кубочки получают <laughs> Очки, рейтинг пока, видимо, не насчитан Но чуть позже насчитается Да, не было вот, э, следующий competition мы, я пока не буду озвучивать, э, потому что он там уже закончился Вот, искролить не хочу, спойлерить результаты, пока ну, Ладно, доберемся, посмотрим В общем, э, поздравляю всех, кто прислал демки Спасибо за просмотр, спасибо за то, что вы посмотрели обзорчик Лайк, все такое, подписывайтесь на канал э, Будем дальше делать интересные обзорчики и интересно что-нибудь делать все? Да. Так, ладно. Все. Всем спасибо. Всем пока. Все, спасибо всем. Да и пока.